Фетучини называют итальянскую пасту, они представляют собой не очень широкие и длинные макароны, выглядят они в виде скрученных гнездышек. Фетучини подают с морепродуктами, с грибами, с мясом, с различными овощами и соусами. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Промыть мясо и нарезать его небольшими брусочками, в сковородку влить немного растительного масла разогреть и пожарить под крышкой мясо в течение 30 минут. 2. Лук вымыть, почистить и нарезать полукольцами, перец чили нарезать мелко, грибы нарезать тонкими ломтиками, положить в сковородку с мясом лук, перец, грибы и все перемешать, добавить соль и перец по вкусу, жарить на небольшом огне минут 20. 3. Для соуса натереть на терке твердый сыр, творожный сыр, тертый твердый сыр и сливки перемешать, добавить соль, перец и мускатный орех, поставить на небольшой огонь и довести до кипения, постоянно помешивать соус на огне, пока он не начнет густеть. 4. Мясо с грибами и соус готовы, отвариваем макароны и блюдо готово, на тарелку положить макароны и сверху мясо с грибами, соус положить на мясо. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Фетучини или любые макароны 200 грамм. Телятина 500 грамм. Грибы 300 грамм. Лук 150 грамм. Перец чили половина штуки. Соль, перец по вкусу. Растительное масло по вкусу. Творожный сыр 150 грамм. Сливки 200 миллилитров. Твердый сыр 150 грамм, мускатный орех, половина чайных ложки, количество порций, 6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите в гости.